Поглощая бесчинное количество аудио и видеоконтента на просторах интернета, на голубых экранах и в кинотеатрах, мы стали воспринимать звук как что-то само собой разумеющееся. Значение звука у обывателей обесценилось, хотя стоит продемонстрировать небольшой отрывок из любого блокбастера, то все встает на свои места. Но это, наверное, тема следующих роликов. А сегодня мы поговорим о вездесущем звуковом эффекте ВУШ и как сделать его подручными средствами. Алоха, соратники и коллеги, по-прежнему в вашем поле зрения министр культурных новообразований в вашем мозговом полушарии Дмитрий Балакин. Мафиозник. О, Звук вуш или свуш встречается повсеместно, начиная от простеньких мультиков со звуковыми эффектами с приставками картун до блокбастеров со многомиллионными бюджетами. Звук вуш можно записать при помощи из подручных средств. Например, при помощи вот этой вот бамбуковой палки. Теперь можете использовать этот вуш. Спасибо, что посмотрели. Пока! Ладно, шучу. Хотя какие тут шутки? Вы и впрямь можете использовать данный эффект в своих проектах, к примеру, в мультфильме. Но мы же тут собрались погрузиться в тему глубже. Поэтому создавай новый проект и приступим делать свой собственный саунд-дизайн. Чтобы максимально погруженно изучить вопрос звука в уш, то нам предстоит разобраться в некоторых физических аспектах распространения звуковой волны в окружающей среде. Звук, по сути, это механическое колебание среды, в котором он произведен, но это определение может родить больше вопросов, чем ответов. Поэтому физику звука мы затрагивать сегодня не будем. Но нам все же нужно понять сущность такого явления, как эффект Доплера. Для начала, что такое эффект Доплера на практике? Если попытаться объяснить популярно, то, основываясь на определении звука выше, можно представить, что звуковая волна от источника звука относительно слушателя как бы сжимается в пространстве, тем самым создавая эффект повышения тона, что мы можем заметить и при редактировании аудиофайлов, к примеру. А в тот момент, когда источник звука выравнивается со слушателем, то высота тона возвращается к истинным значениям колебания звука в окружающей среде. Но когда источник звука начинает быстро отдаляться от вас, то происходит обратный эффект. Звук как бы растягивается, и происходит понижение тона сигнала. Это объяснение на пальцах должно хоть как-то приблизить тебя к пониманию осознанного создания своего собственного эффекта вуш. От пустой болтовни перейдем к практике. Хочу сразу подчеркнуть, то, что я буду делать в данном ролике, ни в коем случае не является истиной в последней инстанции и руководством к использованию. Конкретно тебя данный материал должен исключительно воодушевить на создание чего-то собственного и неповторимого. Ведь наша профессия тем и прекрасна, что в ней нет точки совершенства. И ты всегда учишься чему-то новому путем проб и ошибок. Нам нужен исходный звук, с которым мы будем работать. И я решил, что шум прибоя будет очень кстати так как в нем много динамики и белого шума. Выбираем необходимую длину звукового фрагмента и делаем Fade In и Fade Out. Следом я выбираю очень крутой плагин под названием Doppler. К сожалению, данный плагин является стоковым в Nuendo, то есть его вы не найдете в Cubase и не установите отдельно, но есть подобный плагин у компании Waves. В данном плагине мы как раз настраиваем все вводные, которые нам необходимы для эффекта Doppler, а именно это начало звука, точка перехода из слушателя и финальный хвост звука. Мы уже получили что-то наподобие эффекта в уш, но саунд-дизайн это очень комплексный процесс, состоящий из большого количества слоев, накладывая друг на друга, обогащая и усложняя финальное звучание эффекта. Делаем автоматизацию эквалайзера по вашему вкусу, раскрывая и закрывая обрезной фильтр там, где вам больше всего нравится. Далее, чтобы добавить глубины, воспользуемся реверберацией. Ее в саунд-дизайне мало не бывает. Корректируем эквалайзером звук уже после ревербератора. Также по вкусу это творческий процесс, и ограничивать в нем я вас не имею никакого права. Слушая, что получается, я понимаю, что мне не хватает низкого, глубинного, саббасового звучания в данном конкретном примере. Для этого я использую стоковый аналоговый синтезатор Retrolog, Используя в нем две синусоидальные волны, настроенные немного по-разному, я увожу получившуюся аудиодорожку с басом и произвожу такие же манипуляции, как и с первым звуком, также используя плагин Doppler автоматизацию обрезного фильтра и делаю миксдаун получившегося результата кому-то и этого будет достаточно но лично мне чего-то не хватает и я накидываю эффект чоппер опять-таки же стоковый плагин который можно найти и в кубейс тоже настраиваю автоматизацию по вкусу и понимаю что звук получается немного резким Исправляю данный момент плагином Ротори, который сгладил транзиенты в звуке после плагина Chopper. Далее делаю дублирование дорожки и повышение тона на октаву вверх, чтобы добавить больше динамики в звуке в верхних частотах и в верхней середине. Небольшая эквализация и, на мой вкус, эффект в уш готов. Делаем миксдаун получившегося эффекта и сравниваем его с оригинальным звуком. Данный эффект я сделал для примера, но в отсутствии контекста, то есть он может быть короче, длиннее, глубже, ярче и так далее. Используя данный метод создания эффекта в уш, можно создавать интересные переходы между кадрами, используя звук того объекта, который находился на границе кадра в момент перехода в другой. Как я и говорил выше, не используйте данный материал как методичку. Я надеюсь, вас он воодушевит на свои собственные креативные идеи создания того или иного звукового эффекта. И да, как вы наверняка заметили, я использовал исключительно стоковые плагины. Мне хотелось вам показать то, что не нужно заниматься поиском идеально звучащего прибора и плагина. Если у вас есть вкус и опыт, то для вас не составит труда сделать что-то стоящее из подручных средств. Просто Делайте, записывайте, крутите ручки, удаляйте, создавайте и так далее. Не бойтесь делать ошибок, так как в творчестве их в принципе нет. Любая ошибка, по вашему мнению, может откликнуться гениальностью в умах неравнодушной толпы почитателей не только высокого искусства. Спасибо, что досмотрел до конца. С вами был министр культурных новообразований Дмитрий Балакин. Адьос, амигос. Но это тема, наверное, следующих роликов. А сегодня мы поговорим о виздус. о виздус. о виздус. о виздус. о самосоздавании... создавании? Создавание? Тем самым создавании... Нет, что ж так... Не... Творческий процесс и органи... И органичивать, органичивать, органичивать... Корректируем эквалайзером звук уже после ревер... Ревер... Ревер... ревербератора. Внуэнда... Ой, блядь, я сейчас уснул.